Основная суть, это первое, нужно ставить правильные цели, исходя из ключевых потребностей, за деньгами всегда стоит ключевые потребности, это очень важно понимать и знать, и по-хорошему нужно четко понимать, к чему вы двигаетесь. Второе, нужно всегда знать, куда идешь и откуда, то есть личный финансовый план позволяет сделать дорожную карту, то есть нам нужно знать, куда мы идем и какие ресурсы у нас есть. И самое главное, нужно понимать, что активы есть у каждого. Активы есть у каждого. Другой вопрос, что сейчас нашего финансового КПД может быть недостаточно на то, чтобы эти активы работали эффективно. Ментально так сложилось, исторически так сложилось, что нам очень важно право собственности, но при этом реальная польза из актива, который создает нам прибавочную ценность, прибавочную стоимость, которая создает нам капитал, нам важно правомочие пользования и не важно правомочие владения распоряжения. Но при этом мы из-за того, что эта ментальность у нас в головах сидит и сидит очень давно и жестко, в этом случае получается, что мы за вот это правомочие все-таки держимся и боимся его отпустить. Поэтому а, вот третьим таким важным итогом должно заключаться то, что нужно повышать свой финансовый КПД и смотреть, сколько реально несут вам ваши активы. И четвертое, что немаловажно, а, что является, наверное, самым Ключевым показателем это сложный процент, то есть в инвестициях чудо делает сложный процент. А сложный процент, он действительно творит чудеса, но для того чтобы хоть как-то почувствовать это чудо сложного процента, в этом случае нужно понимать, что более или менее серьезный разрыв начинает наблюдаться после 10 лет инвестирования. Существенный после 20 лет и колоссальный, то есть космический там, после 30-летнего инвестирования. Здесь тоже это идет некий разрыв некий разрыв мышления, шаблонов мышления, потому что у нас в России ну, периодически там каждые 20 лет что-то меняется, но при этом нужно, если мы понимаем, что сложный процент работает и вот концепция моего, вернее, лично моя концепция, которая называется династия, она базируется на том, чтобы как раз таки говорить о том, чтобы получать вот эту вот высокую норму доходности в длительном промежутке времени вне зависимости даже от экономической, политической и других каких-то форс-мажорных обстоятельств, чтобы инвестирования осуществлялись по всему миру.